Сказ про то, как Аптырка царевну спасал. Скоморожья фантазия на классические темы русского традиционного сказочного фольклора в двух действиях, семи картинах. Действующие лица – четверо балаганных скоморохов-комедиантов, одна женщина и трое мужчин, один из которых – вожак. Они же в порядке появления – царь Тимофей, царевна Натальюшка, боярин, Дед Гончар, Аптырка, Банник и Лишак. Действие первое, Скоморошина первое. Из-за кулис по очереди выскакивают скоморохи. Эх, лампса дрится, об царимца -ца, А поскорее начинать доходца. Ух ты, смотри-ка, сколько рабят, Все, наверное, сказку смотреть хотят. «Ну что, придется начинать делать нече, но для порядка поздоровкамся. Добрый день, аль вечер!» – делают кульбит. «Эх, хламца дрится, об царим с отца! А сказку мы вам покажем про царя отца, да про явоную царевну дочку. Это еще не все, тут не ставим точку. И шо про банника, да лешака, да про боярина денежного мешка?» Да про деда гончара первого мастера, да про обтырку куклу молодца, эх, ламца дрится об царимца Снова делает кульбит. А что, ребятишки, честно говоря, хотели бы вы посмотреть на живого царя. Да не на меня гляди, ворона, скоморох вожак, одевается царем, а на его, видишь, на башке-то корона. Ну, вот он, царь, всем своим величеством тут. А кто угадает, как его зовут? Три вещи он любит. Деньги, дочь, допить да кофей, а потом он прозывается царь Тимофей. А когда был совсем еще маленький крошка, то маманька звала его просто «Тимошка». Теперь-то, видишь, вырос, сам взрослый, папашка. И потому дочку его царевну, то есть как зовут? «Наташка». Да не Наташка, она тебе, а царевна. И потому звать ее Наталья Тимофеевна. Актриса одевается Натальюшкой, взбрыкивает. О, ишь кака, с гонором. Все развлечения фыщет. Проедает, понимаешь, папенькины тыщи, А чего у папеньки-то? У, долги накапливаются. Эх, ланца дрится, у царимца ца. Царь и Натальюшка делают кульбит, убегают за кулисы. По секрету сказать, удивлениями-то разными от женихов. Она, о, как обеспечена! О, то и бесится вот делать нечего. То за то, то за это хватается. На всех, понимаешь, орет все ей не нравится. Принцев, однако, ей мать-муша сватается. До печенок достали всех, включая отца. Как же, оно и понятно. Выгодно невеста. А вот только ей замужество неинтересно. Царь нас упротив об ей свадьбе только и мечтает, все лишь преданное копит, каждый день казну считает, а потому конфликт между имя неизбежен. Скоморохи ставят декорации дворцовых покоев. Все, туши свет, с остальными вживу познакомимся. Тихо, слышишь, эта сказка начинается... Эх, ламца дрится опца римцаца. приложив палец к губам на цыпочках, скоморохи уходят за кулисы. Темнота, картина первая. Дворец. Натальюшка чуть ли не пинками выталкивает на сцену царя. И боярина у царя казна, которую он все время пересчитывает, и слуховая трубка. Царь глуховат на ухо, но то, что ему надо, слышит хорошо. Боярин несет на подносе кофейную чашку. В продолжении сцены царь к ней прикладывается. Натальюшка, папенька, встань сюды. Царь, чё, прикладывает к уху трубку. Натальюшка, ах, боярину, ты, бородатый, встань сюды, царю, а ты... Сядь сюды. Царь понял без трубки. А, ну, тот другой разговор. Сел, отхлебнул кофе, считает казну. Натальюшка боярину. Повернись-ка, бородатый. Тот повернулся. Еще повернулся. Еще повернулся. Еще, еще, еще. Боярин вертится волочком. Стой! Боярин вертится. Стой, говорю! Царь тихонько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боярин, закружившись, чуть не падает. Натальюшка. «Вот ты отвечай теперь, кто ты есть такой?» Боярин шатаясь. Тима Люшка, Февна, а что ли я теперь тебе юла?» «Натальюшка, неправильно отвечаешь. Что ты мне Давича привез, все расхваливал?» Боярин. Самогудную машину для музыкального увеселения, оркестрион с механикой, Натальюшка. Вот, вот эта вот дрянь твоя самогудная, это одно и то же гундит, одно и то же гундит, надоела У папеньки от нее не то, что голова, корона на ней болит. Цареха мой болит, болит, считает дальше Натальюшка. Вот теперь и крутись за место нее сам. Боярин вопросительно смотрит на царя. Царь. А что? А гимн она знаменито представляет. «Меня нравится?» Боярин. «Да-ка я ж тебе к ей в придачу глухоморские раковины сообразил. Подвижи кушкам, на вроде шор лошадиных. И будет тебе услада музыкальная на манер переносной. Натальюшка, что? Папенька, ты слышал? Он меня меня лошадью царь да что ты уж так-то вспоминает про трубку чё натальюшка махнув на него рукой боярину ну и что все что ли больше ничего не привяз боярин в голове троеколую карету быстробеглую. натальюшка на мелкие лемтюги твою троеколку по нашим тропкам трясет шибку аж до живота пробирает что еще Боярин, пытаясь вспомнить, «А, а, а, воду ягодную заморожену. Натальюшка, где вода? Где заморожена А почему? Не вижу. Боярин, как, где? Так ты же ее во весь пост только и кушала, сама сказала, больше не хочу. Натальюшка, а теперь хочу. Бегом, чтоб принес. Боярин с тоской смотрит на царя. Тот виновато пожимает плечами. Царь, тихо, Боярину, ты, милый, ступай. Вижу у нее сегодня опять того. Боярин, вздохнув, пошел. Натальюшка, стой! Боярин останавливается. Принесешь воды замороженной, буду тебе елкой наряжать. Так что лап еловых захвати. Боярин, тяжко вздохнув, может вертеп лучше принесть? Мелкозорной? С живоскопом? Царь навострил лучше чё? Боярин, смотришь, все вертеп, и всякие сопредельные дела, и даже пожары увидеть возможно». Царь, ай-яй, какая для государственных желаний полезная удивительность. Натальюшка, вели путов своих, сами в коробке рассматривайте, а мне их жалко. Сказала, воды хочу, топает ногами, хочу, хочу, хочу, хочу. Боярин обреченно вздохнув, выходит. Натальюшка, буду, буду, буду, буду. Соображает, чем бы заняться. О, царь думает, что он свободен. Текст, ну так это, я пойду. Натальюшка, сидеть никуда ты не пойдешь. Ты так то кто на войне, то по заграницам. Царь... Чё? Натальюшка, расшалившись, дует ему в трубку. Царь отшатывается, она машет рукой, и начинается музыка. Дует царя Тимофея и царевны Натальюшки. Натальюшка, сними корону, сядь, надень вот эту шляпу. Давай-ка будем танцевать. Царь в ужасе, ты б, дочка, отпустила папу. Натальюшка, постой, возьми букет. Как раз для натюрморта царь приложив трубку. Шо говорит она? Ругается? Про морду? Натальюшка, нет, лучше встань. Вот так. Отставь свою казну, царь. Шо-шо? Ах, я дурак? Кого-нибудь казню. Возмущенно ходит. В замужество пора! Ведь сотня женихов, Натальюшка, и сотни женихов, три сотни дураков. Царь, ты, дочка, не груби, оставь мне штуки эти, Натальюшка. Ведь для тебя рубли важней всего на свете. Царь меняет тактику, становится нежным. Ну, не кричи, не кипятись. Ну, будь чуть-чуть помягше, — хочет обнять дочь, но то отстраняется. Пойми, что это не каприз. Оставь ты эти нежности телячьи. Царь, ну, ладно, я стерплю все, я отец. Но с женихами почему ты так резка? Натальюшка, папуля, рассмотри ты эти рожи, наконец. Все надоели, все подарки их, тоска. Чего-нибудь хочу, чтобы душа запела. Возьму, отколочу всех женихов за дело. Царь, хоть бы раз быть до конца ты б дослушала отца. Ведь не даешь сказать. Ну, что ты делать будешь? Натальюшка, что делать? Показать? Всем претендентам. Кукиш. Царь, прости, но это блажь. Что хочешь, думай, дочка? Наталюшка, папуля, перестань. Не то войду я враж всех разгоню. И точка. Царь, ах, так дочурка. Но тебя сейчас я высеку. Любя, делает из цветов розги. Наталюшка, папаня, только тронь. Папаня, берегись, царь, сейчас разложу на трон. Натальюшка, папаня, царь, хватит, брысь. В дверях появляется боярин с мороженым и охапкой еловых веток. Царь в сердцах швыряет казну, та со звоном рассыпается, музыка обрывается, Натальюшка с визгом убегает, боярин прячется, прикрывшись лапником. Царь мается ему муторно. Это ж просто она издевается, раз последними словами ругается, то за то, то за это хватается. Все не то, все не так, что она говорит? Где мой кофе? Ну вот, будто сердце болит, прикладывается к чашке, опускается на колени, ползает, собирая казну. Ой, божечки мои, ой, что же я наделал, Придану я разбил, все деньги разбросал. Раздвигает еловые лапы, натыкается на боярина. Страшно напуган. А, ты, ты че тут, как шпион предательский, притаился? Бунтовать решил? Или че, задумал, супротив царя? Боярин сам напуган. Да ты чего, Ваше Величество? Да не, не, Боже мой, и привычки такой нету, чтобы что задумывать. Вон там, вон, вижу, денежка закатилась, указывает, царь ползет, подбирает денежку. И, и вот там указывает, царь ползет, подбирает. О, а вот там вот сразу две. Царь ползет. Не-не-не-не-не-не-не-не, левее немного. Царь ползет. Потом останавливается. Манит боярина к себе. Тот подходит. Ты чё ли издеваешься над царем, А? Ползи ему туда, ползи ему сюда. Боярин напуган уже всерьез. Да ты чё, ваше величество, да да не в жизнь. Да я же э, от сердца, царь, от сердца, говоришь, встает, делается грозен. Больно ты дальнозоркой, боярин. Трясясь. О, -о, -о, о батюшка, ой, дальнозорка я. Царь, Хе -хе. ну так это ничего, у меня лекарства есть от дальнозоркости. Боярин очки. Царь няа! лучше!» Сабля называется. Моргнуть не успеешь, исправим твою зрению. Боярин валится ниц. Пощади, отец родимый, да я же от сердца. Царь смягчается. «Ну, ладно!» — сердечный выискался. «Это я так, тренируюсь. Что там у тебя в руке-то, боярин? Так это вода ягодна заморожена. Хошь?» Сарь, «Не, не, видали, да?» Хе -хе. Он еще спрашивает. «Конечно, хочу!» — забирает. Мороженое с интересом пробует, потом с удовольствием ест. «Ну, давай, казну собери. Да, совет держать будем. Что нам с Наташкой делать?» Боярин бросается собирать деньги. А — с какой Наташкой? — Царь. — Ну, с дочкой, с царевной-то Боярин. — А, с Натальей Тимофеевной? — Царь. — Именно, именно с Тимофеевной. — Ты ж ради нее мне тут углы топчешь. — И чё ты в ней нашел какую то такую занозу? — Боярин. — их, ваше величество! Занутрила она меня, вот прям не знаю чем. — Царь. — Да уж, вижу. Много вас таких, боярин приносит деньги. Царь подозрительно прищурился. Все ли собрал? Боярин, обижаешь? Ваше величество все до полушечки. Царь, ну ты гляди, я ж потом пересчитаю. И ежели какая недостача, о, -о, -о, -о, -о зрению твою будем исправлять. И еще одна скоморошина. «Вот вам, ребятки, типичная картина как есть. Будущего зятя ругает будущий тесть. В казну вишь, разбили, от незадача. А ну, как обнаружится, недостача. Боярин достает свой кошель, сыплет из него деньги в казну. Ты что делаешь-то? Ты что делаешь-то? Ты че это? Ты что сыплешь-то? Боярин вкрачу. Дик ведь чтобы не было недостачи. Царь повеселел. А-а-а! Это ты правильно. Это сип-сип-сип-сип-сип. ты молодец. Боярин, фух, фух, кажется, пронесло. Царь ужасно доволен, прикрывает казну на ключ, отхлебывает кофе, поглаживает казну, интимно понижает голос. Ну ты это, так сказать, для блага, так сказать, для процветания. А лично мне тущенку на три дня. Не, я отдам честно. Ну, только процент. Ты уж там э, того, ну, дочка, видишь, форды бачит, пристала. Купи эти заморские э, томодоры или поматы, Господь их разберет. Боярин, да к Ваше Величество, мы же завсегда. Не обижайте, осчастливьте, примите, и без этих, без процентов, передает царю деньги как взятку. Это от сердца. Царь по-деловому берет деньги, пересчитывает Отворачивается и долго копается в одежде, прячет их. Поворачивается совершенно счастливой, оглядывает боярина. Ох ты, посмотри, какой! И дальнозоркой, и состоятельной, и сердечной, и хитрой. Прямо вот о вы жених. Боярин польщен. Ну что ты, ваше величество! Не от хитрости я, от сердца, царь. А ты, ежели чего... И долгосрочный кредит можешь? Ну там, на храм. Боярин выразительно пожимает плеча. Мол, ну конечно! Царь чешет голову, прищуривается. Ой, что ж делать-то, а? Как же то иноземцев-то вот брить, а? Она туда уедет, а мне оттуда шишь. А этот-то под боком случись, что и приструнить можно. к боярину. Вот давай вот от сердца совет держать будем, боярин в сторону. Господи, неужели это вон случай? Господи, направь образуем, не дай упустить. Царь, вот ты вот мне и скажи, что мы с тобой будем с Наташкой делать. Боярин в сторону. Пронеси, Господи, не дай чего лишнего сболтнуть. Царь, скажешь, что дельное. Вик. ой, не обижу. Боярин в сторону. Он просит помощи. Но чем ему помочь? Да чтоб себя-то тоже не обидеть? Придумаю-ка что-нибудь про дочь. Громко. Тут главное причинный корень видеть. В сторону. А, пускай он думает, что доченька больна. А там и мне, глядишь, достанется она. Шепчет царю на ухо. Выразительно крутит пальцем у виска. Царь, да ну! боярин, Ну да, шепчет, крутит. Царь, побожись! Боярин, вот тебе крест! Шепчет, крутит царь. И заметь, заморские лекаришки не, -не, не помогают. Боярин, да прохинди они. Шепчет, крутит. Еще одна сковорошина. Вот вам опять типичная картина, ребятки. Поверил царь Боярину без оглядки. Подзаработать-то царь не прочь. Вот за копейки и продал. Дочь. Начинается музыка, дует царя и боярина. Говоришь, болесть, говорю, болесть, а тайком узнать, а как в душу влезть. Говоришь лечить? Говорю, лечить. Тут не насморк ведь, тут душа болить. Значит, говоришь, это боль души, точно боль души. Царь все! «Указ пиши!» — прервается музыка. «Тот-то я смотрю, не пойму, что такое. Дурит и дурит. А оказывается, болеет». Поярим в сторону. «Известная болезнь». «Ничего, ничего, подарками завалим. Такое удивление найдем. Ого, замуж выйдет. О, Остепениться, пообломаем. А нет, чеснем поперек спины. В раз излечится». Царь, ай, доктор, ну, готовься, как вылечим, замуж ее за тебе отдам. Боярин замер от счастья. Да ладно, это я так, тренируйся, успокойся, пошутил я. В сторону. А вот он, выход, политическая игра. Похоже, мне ее начать пора. Пускай все думают, что доченька больна. В рассудке помутилась она. Она у меня умница, красавица. Ну, что ж с гонором попозже справится. Женихи-то дураки да пройдохи отвалятся, а тот, кто нам нужен, останется. Эх, ламца трица, -ца. Чрезвычайно доволен, подмигивает Боярину. Ну, пошли, указ диктовать буду. Сбрасывают дворцовые одежды, начинают перестановку декораций.